День апрельский ясный был Солнышко сияло Ветерок лишь торможил Гус шиповных ягод А плоды шиповника На ветвях краснели да весны склеивать пока Птицы не успели может быть, еще склюют, если будет холод, ушиповника найдут, и мне страшен голод, увидал, смеляя вдруг, Он летел куда-то, Васька свой справлял тазук, к вечеру предвзято. Может, петь вам перестану, Вам, друзья, частушки, Но, друзья, вдруг увидал, Петь продолжил, тут уже Я сидел, смотрел в окно, Ужинать собрался, Не предвидя ничего, Шмель к телефону крался, Крался он из-под Думала, не увижу обмануть хотел меня. Думала, я не слышу. Тихо, он почти жужжал. Очень-очень тихо телефон мой увидал. Эх, вот это лихо, к телефону он подполз, На него взобрался, изучал его всерьез, Аж разволновался, осмотрев мой телефон. Он стащить пытался, но стащить, похоже, он Просто надорвался, эх, мать. Тару-ля-ля, часушки новые друзья, Эхма, тару-ля-ля, часушки новые друзья, почему же так всегда что-то происходит? Тянет все, как никогда, даже насекомых. на телефончик мой, нравится всем очень. Вот и шмель этой весной, телефон мой хочет. Может быть, мне телефон спрятать просто лучше. А может быть, наверное, сон, все предвидел глубже. Вот и тянет всех к моне, телефоном многих. Не скажу я про людей а про насекомых я пою всегда, друзья, про лес, поля и горы. Что люблю всех больше я, петь мы про природу, эхма. Труляля, частушки новые друзья, Эхма, Труляля, частушки новые друзья, Эхма, Труляля, частушки новые друзья, Эхма, частушки новые друзья, Эхма. Тру-ля-ля, новые, друзья Эх, мо, да -ля -ля, новые, друзья